Алло! Алло, Фортнайт, сервер не отвечает! Oh, нет, нет, сервер, сервер, отключайся, нет сервер Ну наконец-то! Наконец-то с вами SpiceFuck модель Привет, привет всем! Ну вот, восьмой сезон. Сделали небольшое видео, сейчас мы будем э, рассказывать некоторые вырезки из того, что у нас сегодня Немножко поиграем, посмотрим, как у нас получится. Ну и о новостях и обо всем остальных мы сегодня узнали, то, что мы увидим. Да, кстати, почему это видео называется Король Мёртв? Причём, сказать, значит, уже буквально более, более, более, более месяца и сейчас только Люди говорят о том, что все, кто знает Суперман, кто знает, что все уходит в Апокс, там начинают играть в да. Но, хочу сказать, что все это, на самом деле, не правда, потому что посещаемость одновременной игры, даже был недавно, был рекорд. рекорд точь, неделю назад, в э, конце был рекорд одновременной игры, и одновременно играла 7 миллионов 600 тысяч. Это без всякого события, без ничего. Это была игра одновременно. Сейчас вы видите всякие вырезки, из того, как выглядит то, что как так, и, да, а самый большой бой, когда я играл, как это называется? Маш Мэлл. Так, на год, Там сейчас, наверное, там, тысяч, миллионов человек. Так что, король жив. Король с нами. Король будет жить. И восьмое дешево. Для короля это расплю. Восьмого будущего. Поверьте мне. Вот. Кто-то будет играть ваку, кто-то вырос. И так, ну, сейчас, значит, пульта. С пэпак? да. Вот, сейчас посмотрим здесь, как красиво, да? Да. Это изменили, значит, какая-то новая локация, когда Ленивая лагуна. Да, это ленивая лагуна. Ну, есть там водички такая, как-то, так. Она бегает на льды, да. Потом, в принципе. какое-то модное оружие найдем. Чё там, когда были какие-то новые скины или еще что-нибудь да, там? Нет, только в боевом пробуске. Да, в боевом пробуске тебе досталось-то? Мне досталось два легендарных скина. Пожалуйста. А Один воздушный а, след. И много раз века Ага. Ну, ну, да. Моя ну, пушка, пушка. пушка. Да. Да, да. Ну, попасть. Да, вообще, что да. А что, можно прямо корабль а плавки дадут или нет вот слушай а может быть какие-то самые маски а поланге да придумаешь да. вообще было бы такое, что -то, что -то, что -то, О, попали! Вот, что -то, что -то, что -то, что -то, да я там не живут а, плен... не попасть я же промислы ничего себе. Слушай, с ну, таким ядром вот, это пиратские там я Слушай, надо как в магазин сходить да, тележка из магазина, -мага. <сёк> Мы залезли в пушку. это еще что Это уже И полетели! начало сейчас занизу пушку полетели привет да. прилетели к нему на пушке и убили его да что вот. водичка хорошая вот цвета такая прозрачная колыбненькая да, да. такая зелененькая сразу видно против, сразу видно идет... капитан морган да, пара, да, кстати, мы сейчас тут перечитываем тот ну, сокровищ, точно. Да. Кто, кто не читал, советую почитать хорошая книга. Интересная было. очень. Да, интересная для всех времен, для всех. Здоровье появилось как-то обычно. Пока нет. Пока нет. Угу. По... Слушай, я сейчас смотрю, что с сундуками какая-то безаточка. Да? да, их почему-то сделали очень мало. И добавили новый сундук. Сундук короля. Ага. Он находится на.. Но ну, как я знаю, я впервые его Молчил, нашел. не Рассказывай, сейчас я побегу. Пускай стальнейщем. все пацаны. О, что ты ещ один? Блядь, ищем сундук короля. Значит, да? Я его уже нашел. Да ну Не рассказывай никому, но он даже потому что в том, все, все. О, убил. Не-не, он не сзади, он был внутри здания, я сначала у него попала, потом он за две стороны. Я похожу и убиваю его. Ну ладно. Так, ну что тут? Ну, Еще один! В принципе да, в принципе все так красиво. Отпустили. вот. Винтовки, костюмы, все это нарисовано. Сейчас поднимемся наверх с пушкой. Я просто говорим. Не, не знаю, да, там вот у нас появились какие-то новые локации, появились или не появились. И что-то изменилось. Конечно, вот появились. Локации, локации, локации, да, да по появился вулкан, новая локация, в которой мы сейчас находимся, да. Лени... ленивая лагуна И еще какая-то, я не знаю, как называется. тоже пушки есть и оттуда интересно, вдруг других локациях есть пушки, или только здесь? А вот. Ну, это Стоп! Потом, Стоп! Мы вами, да. Стоп! Мы вами, да, вами, вот, локация, смотрите, где, что... Костры остались, как я понимаю, не изменили их, не убрали. Так, ну самолетов уже нет. Т самолетов уже нет. нет. Я проверял они остались в таком творческом режиме ну ладно, самолетов нет, зато можно с пушками не Давайте полететь. Да. Ну много было разговоров, да, о том, что будут меня, будет меняться оружие, но вот, даже сейчас уже слышно, что губ, конечно, измениться. мы уже да. говорили там в одном из следующих видео, что да, будут меняться оружие, что поработали на др... сухом, есть... изменили ну да, да, видно, что действительно что меняется. Прицели. Да. Что, да. Что сделали? Посмотри, как сайпис купизов сделали! Ага, да? изменили там все. Какая все же она какой, какая же ее картинка у нее красивая, вообще вся да. размытая! Вначале пока да. О, еще одна тележка для видермак. Та была голубенькая, это зелененькая. Это тоже было, та та было, та была зелёная. Нет, у нас тут Нет, это, это транспорт же. Я тоже может сказать тебе, Куда она меня вот так... Да, это потому что врезался. Там, врезался. Да, я в стоп какой-то врезался, и она и это меня Ну ладно, с оружием у нас здесь все понятно. Более-менее. Вот. Ладно, понравилось, смотри, как красиво, Такая так, да. водичка прям вообще. Представля... Рай. Представляешь, что там... Ну, Да. прикольно еще будет если там Лодки, самые корабли, не плавать. Вот ну, я думаю, что это не знаю, если будет какой-то тогда добавить, да? Да, да, вот, А так-то в принципе. Да, короче, О, так так Вообще ну, не рад. что есть. У ну, него здесь на пистолетовке с тобой было? не знаю, наверное, на, на, на, скорее всего, кто-то или новичок, или больше, ему брать было ничего, скорее всего. Ну, может Зачем искать с собой? На него был бедробовик. Вот. Ну, просто, может быть, он там собирал, у него еще не попадался, поэтому там с собой тащил. Ну, будет настоящий старик он нам не спешил. потому что мы его ну да слушайте, из вулкана до вулкана нам тоже добраться да. нам на вулкан а вулкан... в какой он получается центр куда будет сходиться я не знаю я она и... меняется, да? Питально да, меняется, конечно да. и нам в игру добавили гейзеры да. наверно как вы знаете, в шестом сезоне, когда был куб, у нас были такие кратеры, когда мы в них заходили, мы очень высоко подлетали, как на батуте. А, а в этот раз мы добавили кейзеры, на которых мы, когда отталкиваемся, от них летим на дельтаплане далеко-далеко. Слушай, -далеко. да. да. Да. Остался -то, -то, -то, -то, -то, -то. только вот один -то сундук. Остался только один сундук. Остался только один сундук. Остался только один сундук. Остался только один где Остался только один сундук. Остался только один сундук. сундук. Он. он, спрятался куда-то. О, вот он был! Короче, все. Даль закончилась, все. Привет, пока.